Всем привет, с вами Гуся, Максим, и мы опять в походе, и не простом походе, а двухдневном, и в этот раз я даже иду с группой, это коммерческий поход, сразу отговорюсь, нас 11 человек, вот. поход найден просто в просторах интернета, и когда он мне попался, я сказал себе, а почему нет? А, понятно, я иду с клубом приключений. Так они называют себя. Идем мы от платформы Калистовой или Калистовая. Я не знаю, как правильно обозвать эту платформу. Сегодня будет ночевка. И ночевка необычная. Не в лесу и даже не в палатке. Вот. Это будет сестринский монастырь. Все друг другу помогают. Кто там кто лыжи проскальзывает, то в горку добраться не может. Поэтому очень дружные ребята. И мне кажется, мне будет комфортно с ними быть эти выходные в небольшом темпе группы есть очень много плюсов можно реально ходить на расслабоне и просто любоваться вот этими всеми видами дышать воздухом вот погода сейчас очень теплая для лыжного похода сейчас около нуля или даже плюс один вот и поэтому по корочка. Лыжня везяная, скользкая. У меня лыжи с насечками, и они реально проскальзывают назад. Я иду просто вот только на левой руке на палках, толкаюсь. Он что такой, на одном месте, как в Ком и Джерри, знаете, в начале тропа. Такая техническая стояночка для того, чтобы переодеться. Подогнать снаряжение и дождаться остальных. Прошел час после старта, и народ стал увереннее стоять на лыжах. Кто-то кого-то обгоняет, уже повысился темп, поэтому вот становится более интересно. Мне хотелось какой-то компании. Вот, потому что все у нас теплолюбивые и реально зимой на лыжах вообще никого не подтянуть. Даже тех, кто ходит со мной летом, зимой уже просто никак. В электричке инструктора раздали каждому по частичке еды, так сказать. Кто-то там что-то на обед несет, кто-то на ужин, кто-то на завтрашний или обед. Лыжня одна, а иногда навстречу обещаются лыжники. Но мы идем нервно, поэтому я привык уступать этим ребятам, пускай Я помню, всегда в группе были такие ребята, которые доставали руководов вопросами, а сколько нам еще идти? А долго ли нам еще до привала? А попить, а поесть? А жопочка болит. Вот. И вот сейчас я иду и думаю, а может мне пойти инструкторов поставать? Ну вот и первое падение с почином меня. Так смачно навернулся, блин. Аж это аж лыжи себе в лоб засветил. Группа уже приобщается к друг другу. Очень интересно это наблюдать. Меня уже называют блогером. То есть у меня уже в группе Калекуха блогер. <сíck> Поэтому <сíck> все нормально. Стало солнышко. Стало еще повеселее так. И маршрут ушел у нас от газопровода. И проходит теперь по лесной такой тропке. В общем, по лесной тропке даже двигаться довольно приятнее хоть и медленно очень интересно прям посреди леса церковь Никиты великомученика говорит нам инструктор Никита здесь везде такие таблички если посмотреть везде что-то на каждом дереве написано это потому что мы рядом с церковью ничего себе разогнался и долбанулся бы Так, ну все, мы встаем на обед, утапкиваем место для костра. Мужиков послал за там, а Макс снимает. Куча напилили дров. Сказали, этого лучше не брать, потому что это для церкви, которая рядом. Я думаю, можно немножечко хотя бы каких-нибудь вот таких собрать. Все, Сережка, прожигайте. Горит уже. Ну, Никита тросик натягивает, сейчас котелочкой поставим. да? А мы, кстати, снег топить будем, да? Да. Ага. Так, чем мы кушаем сегодня? Отлично. Вот на этом можно порезать что-нибудь, это будет прям отличная доска. Так, резать тут будем, да? Смотри, какая да. защечка тебе. Девчонки у нас режут колбасу с мясом лагерные жизнь кипит, Ульяна топит снег. Какой Ой, искры в глаза. Как как бобер переда. Я все время так мучился, чтобы эти еловые палки оттуда убрать, а тут такой лайфхак просто. Как топать. То есть, тебя Зоя затащила сюда, получается, да? При, приобщила, как так сказать. Через насилие, Через насилие и боль. Зимой, мушка в ничего Проснулась. Все, иди. Иди, это будет мой суп. подстань. Сказали нести миску. Несем миску. Опа. Говорят, там где-то домашний хлеб. О, прям с утра испеченный, да? Душа, Ульяна, а что там супер? Там чечевица у нас, картошка, обжарка, лимончик вот можно положить, оливочку. Что там еще? И тушенка. Блин, ну очень чудесный суп, правда. О, после чечевицы, какой бодрый-то. Вот и мостик. Лучше, угу. значит, снимать, да? Просто очень ленивый человек. Это... Корабль там, да? Да, корабль. Пиратский. Все Не, говорю, в те выходные был. Ну не все по, по зате, у меня, кстати, это последний ролик на YouTube как раз про Малину. Кто с лыжами, кто без лыж, уже разбились на два лагеря. Пешеходные туристы и лыжники. О, все, коньком пошел. Ну да, тут удобненько, наверное. А то поедешь. Так, написано, въезд по пропускам. Так, ваш пропуск, пожалуйста. Идем по поселку. Кто на лыжах, кто пешочком. Вот я лично пешочком, потому что периодически сквозь снег проглядывать щебень не просто лыжи жалко. И тебе привет, собакин. В одной руке держу камеру, а в другой руке у меня две палки. Нафига две? Вот... Такой поход себе задают вопросы. И, пожалуй, теперь я буду брать одну. <свят> У нас 6 часов вечера. Вот, уже смеркается И группа надела фонарики, в том числе и я. Скоро пойдем с фонариками. Будет нифига не видно. Особо не поснимаешь. <свят> ну, и думаю, нас это не остановит. Мы разбились на две группы. Потому что мы немножко отстаем от графика и у нас есть сильно отстающие. Вот. Ну, сильно отстающий идут с Ульяной получается с руководителем группы, остальные с Никитой впереди и меня сделали замукающим первой группы поэтому иду вот до всеми. Вот сейчас очень много падений стало потому что группу уже достаточно ну, достаточно устал и из усталости уже ножки плохо реагируют уже и реакция не та ложь вот. и сам падаю и другие падают поэтому все нормально все так и должно быть сам главное не злиться улыбаться идти дальше наверное доедем до этого ситтичества я сниму свой рюкзак и поеду помогать второй группе отстающих ну, может, какие-то шмотки у них заберу, чтобы полегче было уйти. Но Никита говорит, какая-то горка затяжная с поворотами и с деревьев. Лыжню! Здрасте. Не услышал, что? Поворот направо. А, я, думал, а я думал, тормози, блин. Я специально здесь встал, чтобы ты туда не улетел. А, ну ладно, видишь, я туда не улетел, все нормально. Я же говорил, поворот будет направо. Не, ну эпичник упал. Блин, ну здесь горные лыжи нужны. Тут очень тяжело тормозить. Да. Но ты на такой скорости шел, что я за твою жизнь, честно говоря, испугался. Ну такой вот стрёмный редкий мостик. Что, это, как... С редкими досками. Там вон огонек вдали горит. Это и есть сестричество, куда нам нужно. Ну, по крайней мере, его видно, это уже хорошо. Осталось прям совсем чуть-чуть. Ну, смотри, у всех радостные лица такие. Ну что, как дела, ребят? Провалился все-таки? Мы пришли? Вот у нас вход через заборчик Вон Последние двое участников похода подтягиваются вот мы на территории этого монастыря Есть такое здание большое Лестница mm -hmm. поднимает Ага, и наверх И наверх О, привет народ Привет, привет. Ну что, как расположились уже? Рано зализываете? номер люкс сниму тут как тут ну, собственно такой вот такая вот деревянная кроватка одеяло матрас подушка и даже какое-то постельное белье дают вот. блин покажись Ай, чуть -чуть. я подумал ты здесь сестра какая-то стоит и типа говорит вот сюда Местная. Да, местная. Нельзя под капустка. Ну да. Вот такой вот Гречка, котлетка, капустка, яичко, хлебушек с маслом. Лимон. всем доброе утро ребят мы проснулись у меня ролик ребят как дела Отлично. Вон, ребят тоже потихонечку встают сейчас у нас будет завтрак небольшая экскурсия и что еще и опять лыжи да доброе утро Так, ну, что у нас с утра. Вчерашний суп, остатки. Гречка, макароны и подвоичка. Ну, масло, печенье. Вот как-то так. И у меня вчерашний гречка и сгущенка. На первом этаже у них кельи, комнаты, так называемые. Второй этаж такой маленький храм, другой. такой необычный, такой, что кстати, вот наши потолки распишные, они сами это все Девушки наши делают, сами пишут, сами рисуют Издательство нет большое, издают ну, православные Летом приезжайте, кто хочет, можно бесплатно жить, И потом поработать что, так, Я буду пособирать ну, Краски специальные какие-то, наверное да, Смотри, вот эти ножки. ножки Ножки, пойдем покажи ножки эти, да? Да. Или вот с этой стороны? Да. А. А. Сюда? Сюда. Всякие краски тут еще и сыпучие и сыпучие, которые разводить надо, и жидкие. Угу. А это не купили? Нет. Ну слушай, если бы вчера мне добро дали бы, я бы искупал вчера что так вспотел на лыжах, что прям хотелось. Ну. Чего? Там был душ? Твою. Ну ладно. Серьезно? Блин, а где я был? Все собираются, пакуются, отдирают свои лыжи mm -hmm. от льда. Господа руководители, скажите комментарии свои. У нас минус один человек. Она же. Это уже хорошо, да? я Да? Это обычная есть, ситуация, да? А, то есть выброска посередине маршрута. Да, я скажу. Заходит, но а все равно приходится. Все, в путь. Спасибо. Этому дому пойдем к другому. Мне уже не терпится, я долго ждал этого момента, когда мы уже... Я смотрю, ты всю, всю ночь палки искал, блин, руками во сне. Спасибо. Спасибо. Ну, это на лыжах мы перейдем. Валер, у тебя термос отлетел. Да поэтому упал, наверное, шапка помешала. Нам нужен хороший кадр, Валерийский. Какие здесь дороги? Кофейку? Кофейку можно. С коньяком? Обязательно. Точно? Не обманываешь? то вы все мне обманываете уже второй день. Дорогие, Говорит, там сестры будут, сестер нету. Там коньяк будет, коньяка нету. Говорит, курить нельзя, курить можно там. Че провалился? По колено. Да аккуратно. Время у нас 1.30 и уже встало солнышко. Стало теплее, веселее. Даже бабку шей снял. У нас один человек отвалился посередине, вот, но ну, трезво оценил свои силы и просто снялся с маршируса. Где это была возможность? Я считаю, что очень правильно сделала. Это молодец прям. Ну, Атолия да. правильная, для да. нее это неправильное решение, все же не мучится. Да, не мучится. Я люблю, когда люди да, знают Ад свою силу. И адекватные. Ей действительно но она прям все пришла. Она упадет, такая, ну страшно, сама она, сначала походу. Не, ну она улыбается, вот по крайней есть? мере, знаешь. У да. нее что... нервов. Я быть. вот как последний замыкающий, благодарна. Бывает, что начинает нервничать. Плакать, истерить и так далее, да? По этой ледяной лыжне в сгорке то как на бабслее будет, реально. Не там там будет. прям да, разгонишься. ты прям как профессионал. Ульян, спасибо. <свят> Решил не отставать от коллектива и тоже шлепнулся на жопу. Привет. <свят> да, он такой серьезный поворот -то. Термус упал, термус, Валер. А, ты решил зубами его подобрать? Он красотка, молодец. Знает, цену свою немножко. Такие горки. А шеф слезы из глаз пошли. Видите, волосы дыбом стали. Ну все, мечты сбудутся, у нас будет обед, у нас даже есть частично дрова, пентагон, кострище, в общем, мы даже натопим снега на чай, наверное, да? Еще вот свет у него? Только пилу в руки дай, и все. Больше ничего не надо. Сборы, сбора, сбора. А сколько у нас времени на обед-то ушло в итоге? Ну, полтора часа бутерброда идем, а кипит. У нас очень сильно подтянулся обед. Планировали просто перекусить кипербродами с чаем. А в итоге чай из термосов уже до обеда все выпили. И пришлось делать кипяток. Вот, и обед затянулся на полтора часа Так что у меня подмерзли ножки И сейчас нужно так В темпе пробежаться Чтобы они согрелись Ты знали Просто едешь И лыжи назад не простали Это наверное первый раз Если я это просто какое-то наслаждение. Стою на асфальте, я в лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли что. Кстати, первое бревно за весь поход. Перелазим. То есть, для чего хорошо чистить просите здесь. Сейчас мы поднимаемся в горочку. У нас поселок. Дальше километр по поселку или полтора. И мы уже, в принципе, на станции Абрамоцево, по-моему. 200 метров до парковки-то надо доехать. Маршрут тебе не зачтется так. Да? Ну, конечно, нет. Не, а я не хочу. Не, не дошел. Я в следующем году его повторю. В следующем году повторить. Да. Ага. Я специально, ну, чтобы ну, в следующем году повторить. Абрамцево. Все, мы почти на месте. Тут всякие скульптуры вдоль дороги. Он русалка. Еще русалка. Ну Там жопа какая-то непонятная. Друзья, ходите в походы чаще, выбирайтесь на лыжах и помните, что походы это просто. С вами был Максим, до новых встреч!